Если вы хотите научиться снимать видео, но при этом ужасно боитесь камеры, рано опускать руки. Всем привет! С вами Ведняпина Мария. И сегодня я вам дам несколько советов, как научиться побороть страх перед камерой. Во-первых, вам нужно подготовиться. Обязательно пропишите себе текст. Лучше, если это будет <coughs> не более чем одной минуты. Выучите его. Но если вы все-таки боитесь что-то забыть, сделайте себе небольшие подсказочки. Развесьте их на уровне глаз. И все-таки, если вы вдруг забыли, да, вы не кипишуйте, просто замрите, остановите камеру и вспомнили, продолжайте дальше. Таким образом, вам, когда вы будете монтировать видео, будет проще их соединить и минимум такие вот, вот паузы будут заметны. Если вы где-то заикнулись, ничего страшного, мы обычные люди, да, и те, кто нас смотрит, они будут понимать, что... Мы также заикаемся, где-то запинаемся. Конечно, если это будет не более 2-3 раз, это нормально. Поэтому не бойтесь, ничего страшного. Далее, для того, чтобы вам ну, расслабиться, я рекомендую снимать именно на селфи. Чтобы вы увидели себя, видели, что вы говорите, видели свои глаза. И, конечно, лучше, если вы подурачитесь. Первые дубли да, снимите в таком шуточном варианте, попрыгайте, поскачете, покричите, но при этом проговаривая свой текст. И когда вы поймете, что вы уже немножко расслабились, встаете и уже начинаете снимать серьезные дубли делать. Если вдруг вы понимаете, что у вас опять снова какие-то затыки, если ваш голос начинает такой, вы начинаете бубнить, что-то говорить тихонечко себе под нос, либо начинаете заикаться, лучше снова маленько попрыгать, подскакать перед камерой, расслабиться и продолжать до тех пор, пока у вас не получится снять это видео. И чтобы пришел опыт, конечно, лучше снимать чаще, хотя бы раз-два раза в день тогда на место от этого страха вы его вытесните, да, и придет уверенность, и все у вас получится. И, конечно же, все мы себя часто критикуем. Поэтому будьте менее к себе критичны. Люди настолько заняты собой, что им просто некогда замечать, да, все ваши ошибки. Как вы выглядите, что вы делаете, да, как показываете. Главное, чтобы вы давали людям полезность. И тогда люди будут вас слушать и приходить к вам. Именно получать полезную информацию, ту, которая им нужна. Поэтому главное, полюбите себя, такой, какая вы есть. Не придумывайте причины да для того, чтобы отложить это видео, для того, чтобы снять попозже. да Что у вас там прыщик соскочил, что у вас прическа не та, что у вас еще что-то. Снимайте видео, не бойтесь, тренируйтесь, репетируйте и обязательно выкладывайте его Хотя бы для своих друзей, да, первое видео, чтобы они оценили вас. И не бойтесь критики. Нужно критику воспринимать, если она конструктивная, да. Принимайте просто как советы. И если вы согласны с ней, просто исправляйте свои ошибки. Ну, а если вам было это полезное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И мне, конечно, интересно узнать, какие страхи есть у вас, как вы боретесь с ними. Пишите в комментариях, я обязательно почитаю. У меня все. Всем пока-пока.